Мои пациенты часто спрашивают меня на приеме, можно ли удалять родинки летом. Существует ли ограничение по проведению косметологических процедур в летний период? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете все самое важное об уходе за кожей летом. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, информация в нем будет для вас очень полезно. Чаще всего летом ко мне обращаются с э, проблемами гиперпигментации, с обострениями атопического дерматита, сибарийными дерматитами гладкой кожи волосистой части головы, сухими экземами и в качестве подготовки кожи к э, избыточному солнечному излучению. Для дифференциальной диагностики проводится э, осмотр Сбор анамнеза, возможно, проведение дерматоскопии и других дополнительных инструментальных и лабораторных методов исследования. Если ко мне обращается пациент с вопросами гиперпигментации, первично, что необходимо установить причину возникновения этой гиперпигментации. Заболевание мультифакториальное с огромным спектром этиологических и триггерных факторов. Для того, чтобы выявить первопричину у каждого конкретного индивидуального пациента. иногда требуется несколько консультаций специалистов таких, как гинеколог-эндокринолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт. Гиперпигментация требует более тщательного подхода, поскольку кожа сама по себе болеть не может. Любые проблемы, которые мы встречаем на коже, являются каким-либо уже запущенным каскадом реакций, И для того, чтобы выявить запущенный каскад, требуется вот проведение таких иногда сильных Скрупулезных, скрупулезных обследований. Акне составляет достаточно большую часть моего приема, в том числе и летом. Встречаются акне и тарда, то есть у возрастных пациентов. Кстати, эта группа стала занимать больше процентов в моем драматологическом приеме. Как правило, выдают мнение у людей, что ультрафиолет способен на разрешение патологического процесса в данном заболевании, поэтому они обращаются за методами профилактики или для установления определенного ритма там, получения Этих солнечных ван, какие средства необходимо использовать для того, чтобы как-то это было эффективнее и более безопаснее. Тоже полезно можно сделать для своей кожи летом. Своей кожей нужно заниматься все сезонно. Но летом надо особое внимание обратить на средства с SPF-факторами. Здесь необходимо различить, где вы получаете эту солнечную инсоляцию. Или вы находитесь в условиях мегаполиса, или вы находитесь на, в курортной зоне, где уровень ультрафиолетового излучения гораздо выше, у вас нет макияжа, есть возможность обновлять солнцезащитное средство с достаточной и необходимой регулярностью каждые 2 часа. Если вы находитесь в условиях мегаполиса, вы должны использовать SPF не менее 30. Сначала вы накладываете свой ежедневный уход, он должен быть легким в виде флюида, быстро впитываться, наполнять эпидермальной влагой кожу. И затем вы кладете средства с SPF-защиты 20 или 30. Затем тональные средства, и сейчас в условиях мегаполиса довольно распространенная вещь, как использование спрея Вуалик или дымок с SPF 50. Это очень удобно и комфортно, видя аэрозолик, носить с собой и постоянно обновляя мужская кожа, практически ничем в строении своем не отличается от женской, она также классифицируется по фототипу, классическому фототипу Фицпатрика и тоже нуждается в фотозащите. Особое внимание летом должны уделять родители в заботе о коже своих малышей. Малыши очень быстро перегреваются и имеют очень тоненькую кожу, практически лишенную всякого барьера. Использование солнцезащитных средств просто жизненно необходимо совместно с соблюдением питьевого режима, стараться не перегревать малыша, всегда помнить о том, что ему легче согреться, чем охладиться. Существует ли ограничение по проведению косметологических процедур в летний период? Ограничение по проведению косметологических процедур в летний период существует. Особенно следует обратить внимание по запрету и, или ограничению проведения срединных и глубоких пилингов, учитывая повышенный фон солнечной инсоляции, появление риска появления гиперпигментации, поствоспалительных пятен, рубцовых изменений. Мои пациенты часто спрашивают меня на приеме, можно ли удалять родинки летом. Медицинских противопоказаний к удалению родинок или доброкачественных образований кожных покров в летний период не существует, но учитывая фактор солнечной инсоляции, процент осложнений после удаления родинок в летний период резко повышается, таких как образование гиперпигментных пятен, поствоспалительных длительных пятен и рубцовых изменений. Можно ли использовать термальную воду летом? Термальную воду летом использовать можно, но, учитывая, что это солевой раствор, используя термальную воду на пляже для того, чтобы охладить кожные покровы, вы еще больше ее иссушаете, уменьшая ее эпидермальный водный резерв. У специалистов Альфа-Центра здоровья накоплен достаточно большой опыт для решения дерматологических проблем. Поэтому, если вы столкнулись с подобными проблемами, приходите, мы вам поможем. Чтобы записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.